Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о каплях ямского, которыми пользуюсь уже год. Начала я вот такие вот капельки. Я узнала о знакомых из интернета, что есть такие продукты, которые восстанавливают органы. У меня очень большие проблемы со здоровьем были. Почки изношены, печень была изношена в плохом состоянии. И я, конечно, ухватилась за эту возможность, ну прям, я не знаю... Я решила, что это, ну, последняя моя возможность восстановиться. Вот, как я уже долгое время, уже в пределах 6 лет живу на БАДах. Это специальное питание, и я, конечно, потихоньку восстанавливаюсь после инсульта, и печень у меня, и почки, все негодное. и, но такого результата, как за этот год, я не получала за все 6 лет. Сначала, ну, потихоньку я стала использовать систему очистки. Так как у нас есть врачи в компании Аклон, это система активного долголетия. И они дают полные рекомендации по применению продукта. Я начала использовать очистку. Это 1, 21 и 25. 4 месяца где-то я пользовалась этой очисткой. Потом я начала потихонечку прибавлять, прибавлять, пользоваться от давления, 10-17. Вот. Начала восстанавливать нервы, двоечка, 22-й, 29-й гипоталамус. Много чего я использовала за год. Но результат, ребят, ошеломляющие. Я почувствовала столько энергии, столько силы, как в молодости, понимаете? Это настолько жизнерадост дает вот такое состояние жизни радости. <свы> Просто вот, ну не передать. Энергия бьет ключом. Просто хочется все сделать, что уже какие дела уже не делались годами. Я все стараюсь сделать, понять, донести до людей, рассказать им, что же такое за чудо подарили нам наши профессора Ямсковы, Игорь Александрович Виктория Петровна. Как они сами говорят, это божественный дар им за долголетний труд ихний. Вот. И я хочу им сказать низкий поклон, дорогие наши ученые, и дай Бог вам здоровья еще на долгие-долгие годы. Спасибо.